Глава 5. Каин и Авель Сыновья Адама, Каин и Авель, сильно отличались друг от друга. Авель почитал Бога. Каин же в своем сердце лелеял мятежное чувство. Он роптал на Бога, потому что считал несправедливым, что за грех Адама Господь проклял всю землю и человечество. Оба сына Адама знали о плане искупления – и система жертвоприношений, установленная Богом, была им понятна. Убивая первенцев стада и торжественно преподнося их в качестве жертвоприношения Богу, они знали, что таким образом выражают свою веру и зависимость от Спасителя. Эта жертва должна была служить постоянным напоминанием о их грехе и об обетовании Искупителя, который должен прийти... Чтобы стать великой жертвой во имя человечества. Каин пришел пред лицо Божье с сердцем, переполненным ропотом. Он не верил в обетованную жертву и не считал необходимым приносить ее. Он не желал смириться и в точности следовать установленному порядку, приобрести ягненка и предложить его в дар Богу вместе с выращенными плодами. Проигнорировав требования Божье, Каин принес лишь плоды, выращенные им. Еще в самом начале Господь показал Адаму, что без пролития крови не может быть прощения грехов. То, что Каин принес самые лучшие плоды, не делало его особенным. Авель посоветовал своему брату не представать пред Господом бескровной жертвы. Каин, будучи старшим, не желал слушать брата. Он отринул совет Авеля и переполненный ропота и сомнений относительно необходимости церемониальных жертвоприношений, принес Господу дар по собственному усмотрению, но Бог его не принял. Авель, исполненный верой в грядущего Мессию, со смиренным почтением, согласно требованию Божьему, принес от первородных стада своего и от тука их. И Господь презрел на дар его. С неба сошел огонь и поглотил жертву Авеля. Каин же не увидел никакого знамения, свидетельствующего, что его жертва принята. Гнев, направленный против Бога и младшего брата, поселился в его сердце. Тогда Бог благоволил послать к Каину ангела, чтобы предостеречь его. Ангел спросил Каина, почему тот гневается. Небесный вестник сказал, что если Каин будет следовать истинному пути, делая добро, и повиноваться указаниям, данным Богом, то Господь примет его и презрит на его дар. Но если же он не станет смиренно подчиняться Божьим требованиям и откажется верить и повиноваться ему, Бог не примет его подношения. Каину было сказано, что Бог не проявил к нему несправедливость, приняв жертву Авеля». По причине господствующего в сердце Каина греха и его непослушания ясному Божьему повелению, Господь не воззрел на его подношение. Если же он будет вершить правду, Бог примет его жертву. Как старший брат, он должен быть примером Авелю, и чтобы младший брат прислушивался к нему, был призван поступать по правде и истине. Но даже после такого наставления Каин не раскаялся, Вместо того, чтобы осуждать и порицать себя за неверие, он продолжал жаловаться на несправедливость и предвзятое отношение Бога к нему. В своей ревности и ненависти он вступил в спор с Авелем и стал упрекать его. Авель, смиренно указывая на ошибку своего брата, пытался убедить его, что зло кроется именно в нем. Но Каин возненавидел своего брата с того самого момента, как Бог явил ему знак, что его жертва принята. Авель стремился укротить гнев своего брата, напоминая о милосердии Бога, пощадившего их родителей, хотя они согрешили и заслуживали смерти. Авель убеждал Каина в Божьей любви к ним, ибо в противном случае он не отдал бы своего невинного безгрешного сына на страдания и не обрек бы его на наказание, которого были достойны они. Но чем больше Авель выступал в защиту Бога, оправдывая его замысел, тем сильнее Каин приходил в ярость. Гнев, направленный на Авеля, зажегся с такой силой, что в приступе бешенства Каин убил своего брата. И сказал Господь Каину, «Где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» Бытие, 4 глава, стих 9. Бог дал понять Каину, что знает о его грехе, что ему известен каждый его поступок и даже каждый помысел, который он вынашивал в уме. Господь промолвил, «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Бытие, глава 4, стихи с 10 по 12. Когда земля была проклята в первый раз, это не сильно ощущалось. Но теперь, когда Бог проклял ее во второй раз, все изменилось. В лице Кайна и Авеля представлены две группы людей – которые будут существовать от падения человека до второго пришествия Христа, праведных и нечестивых, верующих и неверующих. Каин, убивший своего брата Авеля, представляет нечестивых, которые будут завидовать праведникам и ненавидеть их за то, что они лучше их самих. Руководимые завистью, они станут преследовать и предавать праведников смерти из-за того, что их непорочная жизнь осуждает греховный путь тех, кто выбрал нечестие. Жизнь Адама была полна скорби, смирения и постоянного раскаяния. Обучая своих детей и внуков почитанию Господа, он часто слышал горькие упреки в свой адрес. Его нередко упрекали за грех, который привел к таким страданиям его потомков. Покидая прекрасный Едем, он трепетал от сознания что его жизнь должна будет оборваться. Смерть для него была ужасным бедствием. Впервые он столкнулся с ужасной реальностью смерти в человеческой семье, когда его собственный сын Каин убил своего брата Авеля. Исполненный самого горького раскаяния за свое собственное преступление, лишенный сына и видящий в своем другом сыне убийцу, Адам осознал значение проклятия, Наложенного на Него Богом. Это ввергло Его в пучину невыносимого горя. Еще безжалостнее он стал корить себя за свое первое прегрешение. Он молил прощения у Бога через обетованную жертву. Невероятно глубоко он прочувствовал гнев Божий за свое отступление, совершенное в раю. Он был свидетелем всеобщего разложения, которое впоследствии привело к тому, что Бог решил уничтожить жителей земли потопом. Смертный приговор, вынесенный ему Создателем, который поначалу казался ему таким устрашающим, после проживания на земле нескольких сотен лет, стал восприниматься им справедливым проявлением Божьей милости, чтобы положить конец его несчастной жизни. Когда в первый раз Адам увидел, как природа умирает, сбрасывая листья с деревьев, когда он стал свидетелем того, как увядают цветы, он оплакивал это даже сильнее, чем люди сегодня скорбят о своих умерших родственниках. Поникшие цветы приносили ему меньше скорби, так как он понимал, что они очень нежны и хрупки, но высокие, благородные, крепкие деревья, сбрасывающие свою листву, представляли ему всеобщее разложение природы, которую Бог создал для особой пользы человека. Своим детям, а после и их детям, и так до девятого поколения, он описывал совершенство Эдемской обители. Он даже рассказывал о своем падении и о тех ужасных последствиях, постигших его семью и приведших к смерти Авеля. Он поведал им о страданиях, на которые обрек его Бог, чтобы научить необходимости строго соблюдать его закон. Адам наставлял своих потомков, что каким бы ни был их грех, они все равно понесут за него наказание. Он заклинал их повиноваться Богу, который милостиво поступит с ними, если они будут любить и почитать Его. Ангелы поддерживали связь с Адамом после его грехопадения. Они поведали ему о плане спасения – и о том, что род людской не лишен возможности искупления. Несмотря на то, что между Богом и человеком произошло ужасное разделение, все же это не помешало найти средства исцеления падшего человека. Это возможно лишь через принесение в жертву возлюбленного Сына Божьего. Но единственной надеждой человечества при этом оставалась жизнь, наполненная смиренным покаянием, и верой в осуществление плана спасения. Все те, кто смогут пройти через это и принять Христа как своего единственного Спасителя, снова обретут Божью благодать через заслуги Его Сына. Адаму было велено наставлять своих потомков почитать Господа и своим примером, явленным в смиренном послушании, научить их высоко ценить жертвы, которые были прообразом грядущего Спасителя». Адам дорожил открытой ему Богом истиной, как самым ценным сокровищем, и передавал ее из уст в уста, вначале детям, а потом и детям детей. Таким образом, у людей сохранялось знание о Боге. Со времен Адама на земле жили праведники, знавшие и почитавшие Бога. Суббота соблюдалась еще до грехопадения. Ослушавшись Божьего повеления и вкусив запретный плод они не перестали соблюдать субботу даже в своей новой обители после изгнания из Едема. На своем личном опыте они пожинали плоды своего непослушания и узнали, что каждый, нарушивший заповедь Божью, рано или поздно поймет, что Бог всегда подразумевает именно то, что говорит, и что Он непременно накажет грешника. Те, кто отважится легкомысленно относиться к соблюдению дня, в который почил Егова, дня, который он осветил и благословил, дня, который он велел хранить святости, когда-нибудь непременно узнают, что расплатой за такое поведение всегда является смерть. Бог наделил седьмой день особыми почестями и повелел своему народу тщательно следить за очередностью в семидневном цикле чтобы не забыть своего Создателя, сотворившего небо и землю, за шесть дней и почившего в седьмой. Потомки Каина не заботились о том, чтобы почитать день, в который покоился Бог. Они сами выбирали себе время для труда и отдыха, не имеющее никакого отношения к особому повелению иеговым. Так на земле появилось два класса людей. Первый открыто выступал против соблюдения закона Божьего, а второй повиновался его заповедям и почитал его субботу.